Такого еще не было, iPhone X в подарок за ваши рекомендации. Внимание всем, всем, всем, супер акция от Фаберлик. Просто порекомендуйте друзьям и знакомым зарегистрироваться в Фаберлик и оформить покупки. Вы получите в подарок деньги, а также возможность выиграть iPhone X. На ваши друзья постоянную скидку 20% на продукцию Фаберлик и подарок за первый заказ. Ну что, пора встретиться с друзьями и вместе принять участие в акции. Поторопитесь, период ее действия меньше двух месяцев с 12 февраля по 8 апреля этого года. Это каталоги 3, 4 и 5. Участники акции – это все зарегистрированные пользователи сайта «Фоберлик», независимо от даты их регистрации. Итак, как принять участие в акции, выиграть деньги и получить iPhone X? Есть три условия. Первое. Совершайте покупки каждый период действия акции от 25 личных баллов. Второе. В каждом периоде регистрируйте своих друзей и знакомых под себя и помогайте им выполнить условия первого шага стартовой программы, то есть оформлять первые заказы и получать за них подарки. Третье. За новичков с выполненным первым шагом стартовой программы вы получаете денежный приз и становитесь участником розыгрыша одного из 15 iPhone X. Итак, два новичка с пройденным первым шагом стартовой программы дадут вам 500 рублей. Это 200 гривен, 525 сомов, 2500 тенге, 160 лей или 15 белорусских рублей. Три новичка и больше с первым шагом стартовой программы дадут вам 1000 рублей. Это 400 гривен, 1050 сомов, 5000 тенге, 320 лей или 30 белорусских рублей. 4 новичка и больше с первым шагом стартовой программы дадут вам возможность поучаствовать в розыгрыше iPhone X и 1000 рублей. Это 400 гривен, 1050 сомов, 5000 тенге, 320 лей или 30 белорусских рублей. Розыгрыши будут проводиться по итогам каждого каталога для жителей всех стран, кроме Беларуси. Ваши шансы выиграть iPhone X увеличиваются с каждой регистрации. Чем больше у вас новичков, тем больше ваших личных заявок на розыгрыш появляется в системе. А значит и вероятность хотя бы одной заявки попасть в пятерку победителей по итогам периода возрастает. Где искать людей? Вариантов множество в вашей телефонной книге, в продуктовом магазине, в школе вашего ребенка – неважно. Просто расскажите людям о шикарной возможности приобретать качественную продукцию по цене завода-изготовителя и получать за это подарки. И результат не заставит себя долго ждать. Кстати, каждый из ваших новичков тоже сможет побороться за право выиграть iPhone. Это ваш дополнительный козырь. Используйте его в разговоре с претендентами на регистрацию. Международный интернет-проект «Фаберлик Онлайн» желает всем участникам акции удачи. Пусть повезет! Именно вам. I'm not afraid to